Малбек. Да. Да. 14 у него была депрессия. Кофеина И вообще Ну, это для Дирькова. Для Украины. Это для Мама же на Курькове, да?